Здравствуйте! Я рада видеть вас на вебинаре, который посвящен методам расширения словарного запаса на английском. Меня зовут Марина Бочарова, и я больше 20 лет помогаю людям говорить на английском уверенно. Тема сегодняшнего вебинара – «Стратегический план от слов к речи». Как сделать индивидуальную настройку этого плана с учетом ваших задач при изучении английского и вашего уровня языка? И еще хочу вам предложить трехминутное говорение по теме. Есть тема «Success and Failure». Засеките минуты 2, 3, 4 или примерно, так скажем, по ощущениям говорить в течение такого времени. И первый вариант говорения вот этого «3-minute speaking» – это говорение с подготовкой. Подготовку мы с вами уже в нашем кейсе провели, и, может быть, мы возьмем какую-то другую интеллект-карту, не ту, где много лексики, а ту, которая помогает нам ответить на конкретный вопрос, если преподаватель нас попросил э, ответить на вопрос. Или если мы подумали, как мы прокомментируем выступление Ричарда Сен-Джона и решили, что мы хотим рассказать о том, что дает нам возможность преуспеть в жизни и что, наоборот, нас останавливает и не, не допускает до успеха. Мы быстренько набрасываем интеллект-карту со своими идеями, и затем, опираясь на нее, три минуты говорим. А можно без подготовки сделать этот вариант говорения? И у нас будет свободное говорение. Есть тема «Success and what makes people successful». Поскольку у нас уже лексика отобрана и протренирована, безо всяких дополнительных интеллект-карт мы говорим. Но 3-minute free speaking, трехминутное свободное говорение, можно использовать и абсолютно без подготовки. То есть вы просто выбираете тему, на которую вы хотите поговорить, и говорите. Просто начинаете говорить. Опять же, если вы в одиночку это прорабатываете, запишите себя на диктофон, прослушайте себя. Не расстраивайтесь по поводу того, что вы, может быть, как-то не идеально для себя звучите, потому что в основном люди самокритичные и очень часто оценивают себя слишком строго. Но, тем не менее, постарайтесь оценить, насколько связаны вы говорите, каков, каков ваш темп речи, много ли пауз, много ли повторов ненужных, какие вы делаете ошибки. То есть постарайтесь подойти к этому критически и, общем-то, проработать. Те моменты, которые действительно сложные для вас, те, где вы делаете ошибки, может быть, сделать дубль. Но на самом деле вот это свободное трехминутное говорение, оно и без дублей отлично вам помогает. Вот такие предложения у меня есть по поводу устной проработки ваших ответов. С вами была Марина Бочарова, ваш преподаватель английского. Если видео было для вас полезным, нажмите на кнопку «Понравилось» и поделитесь с друзьями. Будем на связи.